Какая дробь называется правильной рациональной дробью, смотрите в видео под названием «Интегрирование рациональных дробей». А в этом видео мы разберемся в методах нахождения интегралов от таких дробей. Интегралы от правильных рациональных дробей – это интегралы следующего вида. А справа – примеры таких интегралов. Я разбила их на пять типов. Все они решаются различными способами, поэтому перед тем, как решать, обратите особое внимание на то, как выглядит дробь, стоящая под интегралом, что стоит в числителе этой дроби и что в знаменателе. Начнем с решения интегралов под номером 1. Если в числителе дроби стоит единица или любое другое число, которое можно вынести за знак интеграла, а в знаменателе многочлен первой степени сразу смотрим в таблицу интегралов. Там есть такая формула. Чтобы ею воспользоваться, нужно, чтобы в дифференциале после буквы d стояло такое же выражение, как в знаменателе дроби. А у нас не так. Поэтому напишем вместо x x минус 2. От этого интеграл не изменится, так как производные от x и от x минус 2 равны. А вот в интеграле 1b мы делая то же самое, что и в 1А перед интегралом напишем дробь 1 седьмую так как производная 7х-4 в 7 раз больше, чем производная х. Второй интеграл мы решаем с помощью другой формулы. Для того, чтобы ею воспользоваться, мы знаменатель дроби запишем в числитель, поменяв знак в степени на противоположный. А вот интеграл под номером 3, где в числителе единица, а в знаменателе многочлен второй степени, мы вычисляем методом выделения полного квадрата в знаменателе дроби. Для этого число, стоящее перед x квадрат, мы выносим за скобки, а затем за знак интеграла. А оставшийся квадратный трех записываем отдельно. От числа, стоящего перед х отделяем множитель 2, 3 разделить на 2 будет 3 вторых. Это число добавляем в квадрате и тут же его отнимаем, чтобы не изменить условия. И дописываем последнее слагаемое. Первые три слагаемые ⁇ это формула. Четвертое и пятое ⁇ складываем полученное выражение. Записываем в знаменатель дроби. Получаем табличный интеграл. Вместо А. Будем писать 1 вторая, а вместо x x минус 3 вторых. Приводим подобное слагаемое, сокращаем и получаем окончательный ответ. А если в числителе дроби, стоящей после знака интеграла, стоит многочлен первой степени, а в знаменателе второй то метод вычисления интеграла будет следующим. Запишем в числителе производную знаменателя. Возьмем это выражение в скобки и подберем такое число, чтобы при умножении этого числа на первое слагаемое 2х, стоящее в скобке, у нас получилось 3х. То, что было в условии. Продолжаем раскрывать скобки. 3 вторых умножить на 2 будет 3, а у нас в условии плюс 5. Поэтому добавим еще 2 единицы. Для чего мы все это делали? Чтобы разбить интеграл на 2 более простых. Путем деления каждого слагаемого числителя – на знаменатель. Если бы мы это сделали сразу, то нам сложно было бы решить первый интеграл. А так числитель вносим под дифференциал, и он превратится в квадратный член, стоящий в знаменателе так как производная этого квадратного трехчлена и дает нам выражение стоящие числители. Второй интеграл вычисляется точно так же, как интеграл под номером 3, который мы рассматривали выше. Получим два табличных интеграла. Первый вычисляется. По первой формуле и второй по второй. Интегралы пятого типа вычисляются методом неопределенных коэффициентов. Ищите видео с аналогичным названием ⁇ Метод неопределенных коэффициентов ⁇